Добрый вечер! Начинаем наше очередное занятие по изучению пяти Книжей. у нас на повестке дня глава Хука. И мы в прошлый раз посвятили все занятие разбору, наверное, одного из самых поворотных, в прямом смысле этого слова, моментов еврейской истории. Это грех, совершенный Маше и Ароном. У вод Меривы, то есть когда исчез, исчезла вода и сказал Всевышний, скажи скорее, чтобы дала воду, Маша ударил по Скале дважды, и это было засчитано ему как грех, за который Всевышний объявляет, что ни, ни Арон не войдут в землю Израиля. История не любит слово «если». Но комментаторы, безусловно, пытаясь понять то, что Рамбан, кстати, называет одной из величайших тайн Торова, тайна этих двух ударов, зачем они были нужны обсуждается во многих местах и комментаторы обсуждают вопрос о том, а что было бы если То есть, если бы все-таки Маше поступил в полном соответствии с желанием всевышнего, сказал скорееле чтобы она дала воду, сказала бы дала воду что в этом случае есть несколько очень интересных комментариев на эту тему. Итак. Маше, есть значит, комментарий, который говорит о том, что Маше сознательно пошел на то, чтобы нарушить точное повеление Всевышнего, дабы не навлекать в будущем гнев его на сыновей Израиля. Чем мог быть связан этот гнев? с тем, что бездушная скала, камень, слушает волю Всевышнего, волю Бога, а я Израиля, дай Бог, иногда нарушают. И вот Маши не хотел давать камню преимущество перед людьми, и поэтому сделал то, что он сделал. Поступок этот можно рассматривать как поступок космического масштаба. еще и вот почему. В свое время один поступок Адама, Адама Риш, когда он повелся на предложение Хавы, которая в свою очередь повелась на провокацию со стороны Змея, и попробовал запрещенный ему плод древопознания, ситуация изменилась радикально. Человек стал смертным. То есть по идее, Бог создал настолько совершенный мир, в котором смерти просто не было. Вы должны были быть вечно, в идеальном климате, на всем готовом и так далее, и так далее, и так далее. Да? Один поступок Адама, и мы имеем то, что имеем. Теперь, что касается ситуации с машиной, Раби Хайм э, ибн Натар, выдающийся. Э, Комментатор, каббалист, Марокко, 17 кажется, век, если я не ошибаюсь. Пишет следующее. Если бы Маше и Арон сами вели народ в землю Израиля, то Маше построил бы храм, который никогда не был бы разрушен. Вот святость Маше была такого уровня, что храм, построенный им, невозможно было бы разрушить. Казалось бы, вот же идеальный вариант. Маше. Под правительством Маше народ вышел из Египта. Под правительством Маше народ мог бы зайти в землю Израиля. Построен вечный храм. И вся история идет по-другому. Нет четырех изгнаний, в последним, четвертым из которых мы пребываем до сих пор. Нет всех страданий, которые выпали благодаря этим изгнаниям на долю еврейского народа и так далее, и так далее, и так далее чем не идеальный мир, но недостаточно было, и это очень важный момент, который во многом раскрывает для нас именно сущность иудаизма, недостаточно было идеального лидера. Маше был совершенен. Маше находился в таком уровне, что, безусловно, выполнив точно указание Всевышнего, мог бы, ввести народ в землю Израиля и построить храм. Но для того, чтобы это могло произойти, еврейский народ должен был, должен был бы находиться, нет, без бы, должен был находиться на соответствующем уровне святости. То есть мало того, чтобы был лидер святым человеком, мало того, чтобы лидер был на высоком уровне, на этом уровне должен был быть весь народ. И это, в общем, очень логично, потому что вся система иудаизма в целом, она подразумевает именно личную ответственность человека перед Сирией. То есть заповеди, которые даны, нет отдельных заповедей для Маше, ну, для Арона, как для Первосвященника, там есть какие-то отдельные заповеди, мы о них говорили, которые отличают его от всех остальных. Но, скажем, для Маше отдельных заповедей нет. То есть он должен точно так же выполнять то, что возбудил Всевышний, как и самый простой еврей. И наоборот. Самый простой еврей в той же мере обязан выполнять заповеди, что и выдающийся лидер еврейского народа. И вот поскольку поколение не находилось на соответствующем уровне, и не было готово к тому, что Маше станет Машехом, то есть помажутся, помазанным царем и будет царствовать вечер, и построить храм, который никогда не будет разрушен, то поскольку поколение не было готово, то, войдя в землю Израиля, такое поколение продолжало бы нарушать волю Всевышнего. И вот здесь очень интересный и очень тонкий парадокс. Я обращаю ваше внимание. Итак, предположим. Да, рассмотрим вариант, гипотетический вариант параллельной истории. Маше все-таки вводит народ в землю израильную. Строится храм. Маше строит храм, святость которого такова, что его разрушить невозможно. Тогда гнев Всевышнего обрушивается не на дерево и камень, как это было дважды при двух разрушениях первого и второго храма, соответственно, а на еврейский народ. И вот комментарий говорит, что Маше, который был пророком и которого было открыто будущее, понимая вот эту альтернативу, просто не мог переступить через свое понимание собственного предназначения. Маше это еврейский лидер пар эксцентр, что называется. Это идеал еврейского лидера. В чем его основная черта? В. Я бы сказал гипертрофированным чувстве ответственности за тех, кто ему доверил. Поэтому вариант, при котором Маше, э, мы уже сталкивались с вариантом, когда Всевышний говорит Маше, я истреблю этот народ, а от тебя произведу новый, Маша говорит, нет. Этот народ, если народ этот истребишь, то сотри меня из книги твои. Мы сталкивались с вариантом, как С разными вариантами мы сталкивались когда на первом месте для Маше оказывается благополучие еврейского народа. И вот в этой ситуации, когда есть выбор между ну, разрушением храма, как тяжелейшим наказанием за грехи народа, и уничтожением народа, в этой ситуации Всевышний говорит Маше, вы не введете эту общину в землю, которую я даровал им, не введете. Почему? Потому что духовный уровень поколений не соответствует высочайшей святости этой земли. То есть для того, чтобы народ Израиля существовал в безопасности, в идеальных условиях на святой земле, вот эти три компонента должны не только соединиться, под тремя компонентами я имею в виду землю Израиля, народ Израиля и Тор Израиля, они должны не только соединиться во времени и пространстве, но они должны еще находиться все на э, равновысоком уровне. Если святость земли Израиля она задана Всевышним, если Тора свята по определенным что она задана Всевышним, то единственный компонент здесь с переменной составляющей, компонент святости которого может меняться, это еврейский народ. И, соответственно, если удастся нам достигнуть соответствующего уровня, то будет приход Машейха, будет то что, то, что должно произойти, то, то, к чему, сказать, то что являлось целью мироздания. А то, что путь к этому оказался таким долгим, это уже результат недостижения на тот момент идрейским народом соответствующего. И Рамбан также указывает, что и Машай Арон были наказаны из-за народа. То есть поскольку сыны народа Израиля восстали против них, то Машай Арон заключили, что они восстали, соответственно, и против Всевышнего, и сделали то, что сделали. Говорит Мидраштанхума, что глава поколения представляет все поколение. И, соответственно, ответственность за грехи народа положится на праведников и вождений. Подчеркиваю, это не значит, что с каждого человека снимается его личная ответственность. Нет, Личная ответственность остается. Но лидеры поколения, безусловно, еще несут дополнительную ответственность за экип поколения в целом. Но в чем здесь можно усмотреть косвенную вину Маше и Арома, может быть, не такую косвенную, но еще раз говорю, когда мы всегда с большой осторожностью честно говоря с большим нежеланием употребляю слова вина, грех, ошибка, проступок в сочетании с именами таких людей нам сейчас очень легко говорить Маше согрешил, царь Давид не понял и так далее, и так далее, и так далее да? всегда вспоминаю эту фразу, много раз мною приведенную здесь, сказал кто-то из великих, не помню кто, дай бог, когда речь говорит о таких людях, дай бог, чтобы наши заслуги когда-нибудь достигли уровня их грехов. То есть тут надо очень хорошо понимать, да, когда мы говорим вина нашей и так далее, и так далее, что это все происходит на неизмеримо высоких уровнях святости. Так вот. В этом смысле их вина в том, что они не сумели подготовить поколение, да, поднять настолько, чтобы оно соответствовало уровню святости той земли, в которую им предстоит войти. Ну и остается еще один интересный момент в связи с приказом Всевышнего о том, что Маше погибнет. Это очень интересный момент. Очень интересный момент, потому что Наблюдается здесь некий парадокс. Давайте вспомним самое раннее детство Маше. Помните указ фараона «топить еврейских младенцев»? Да? Почему именно так? Потому что ему было сказано, что человек появится пророк, и он погибнет. Точно. Совершенно верно, совершенно верно. Во-первых, потому что астрологи фараона предсказали, что бождь евреев, который их освободит, должен погиб, погибнуть от воды. А другой момент, фараон знал о том, что Всевышний обещал не наводить поток на землю, и знал о том, что Всевышний наказывает Мидок на Едмида, мера за меру. Поэтому считал, что здесь очень хорошо предсказание астрологов дает ему хороший, удобный, безопасный способ избавиться от э, будущего освободителя евреев. Как мы знаем, Маше суждено было умереть из-за того, что, о чем мы читаем в этой главе Кука. Да? Из-за вод меривых. То есть вода здесь присутствует. Тогда интересный вопрос. А что, астрологи фараона, они кстати, определяют будущее? Мы много раз говорили, судьба Израиля зависит от звезд и так далее, и так далее, и так да? Это очень интересный момент. Значит, прежде всего надо сказать, что астрология как наука действительно существовала и была известна, причем хорошо известна древним египтянам. Когда мы, я надеюсь, что, по крайней мере, из моих учеников, из тех, кто нас слушает и смотрит, никто не верит в гороскопы, которые печатаются на популярных сайтах, и журналах и газетах. Да, понятно, это ваша первая ошибка. Вот, потому что эти гороскопы сочиняют люди, которые, видимо, не могут иначе себе заработать на хлеб. Вот. Я такие гороскопы, может быть, мог бы сочинять, если бы окончательно потерял совесть с помощью левой ноги.